Народ, мы спустились с гор. В Тибердинский заповедник. Тиберда. Вот красота какая. Лебеди. Лебеди. Азерцо такое. Фонтанчик и лед и вода. Красотень. Релакс. И здесь уже погода совсем другая. Здесь уже весна, практически за 20 минут мы из зимы-зимы метели, попали в раннюю весну такую, мартовскую, хотя и февраль. Идем дальше.